Привет всем! У нас завершилась благотворительная лотерея. И сегодня мы будем разыгрывать приз. Приз это два бокала ручной росписью на выбор. Есть два набора из двух бокалов. И у победителя будет возможность выбрать такой набор, какой он захочет. Вот один набор это ручная роспись в стиле кружева. А второй набор это разноцветные листья с золотым контуром. Расписывала я их самолично. Вот эти красавцы. Вы можете их увидеть. И как обычно условия части лотереи я выставляла у себя в группах. В Одноклассниках и на Фейсбуке. Кто состоит в группах. Тут должен быть в курсе, что проходила такая лотерея. И у каждого была возможность поучаствовать в ней. Билетик стоил всего 10 гривен. Вот такие вот красавцы. Также к призу прилагается эта замечательная бутылка красного вина с привкусом граната. Это сладенькое венцо, оно больше похоже такое на домашнее даже вино. И очень интересная бутылка. Я вам отдельно покажу, это будет во второй части видео, я свяжусь с победителем. И я вам покажу, какой набор победитель выберет. И, естественно, покажу, какое вино едет также в подарок победителю. Ну что ж. Было всего 100 билетиков. Все они уже на данный момент распроданы. Тиражная комиссия будет, как всегда, генератор случайных чисел. И мы переходим на этот сайт генератора случайных чисел. Выбираем диапазон от 1 до 100. И нажимаем сгенерировать числа. И у нас выпало число 41. Переходим и смотрим, кто стал обладателем данного билетика. Итак, итак. Вот, Влад Пассаженников купил билеты 41-65. Владик, я тебя поздравляю. Ты стал победителем. Ты выиграл такой замечательный приз. Я очень рада за тебя. Пусть эта маленькая победа станет началом множества побед твоих великих впереди. Естественно, крепкого тебе здоровья, удачи, счастья по жизни и всего того, чего ты хочешь. Но также хочу пожелать всем, кто поддерживал меня, кто как-либо принимал участие в моем нелегком пути, был со мной. Всем вам хочу пожелать и финансового благополучия, и семейного благополучия, мира, достатка, любви вам, естественно, крепкого здоровья, без него никуда. Будьте счастливы, счастливы по-настоящему. Радуйтесь и умейте радоваться каждому моменту своей жизни, каждому дню. Наслаждайтесь, наслаждайтесь тем, что вы живете. Всех вас крепко обнимаю и спасибо вам большое-большое-большое. Без вас бы я не справилась. А вот, собственно, и вторая часть видео. Я связалась с Владиком. Он уже определился, как, какие бокалы он хочет. Вот, вот эти два замечательных набора. Вот, видите, это роспись кружевная. У меня, кстати, на канале есть видео, как я расписывала эти бокалы. А вот такой вот стиль разрисовки бокалов. Разноцветные листья с золотистым контуром. На моем канале также выйдет видео, как расписать таким образом бокалы. И наш победитель выбрал два этих бокала. Очень красивый, очень хороший выбор. Ну и какое вино едет к нашему победителю? Вот оно! та -дам! Вот, посмотрите, обратите внимание, какая бутылка интересная. Тут такая вмятина в виде руки. Я так и называю это вино-рука. Очень удобно, очень оригинальная бутылка. И, кстати, у меня тоже есть на канале, как я расписывала такую вот бутылочку. Декорировала ее. Вот название самого вина, самой марки «Болград», если я правильно прочитала. А вкус вина вы можете прочитать внизу. Данное вино «Граната Росса, как раз с гранатовым привкусом. Оно сладенькое и не крепкое. И похоже такое на домашнее сладенькое венцо, вот как бабушка делала. Очень вкусно. Даже я редко на праздники могу себе позволить пригубить это вино. Потому что оно очень вкусное. Так как я вообще не пью, но вот это вино на празднике я могу позволить себе пригубить. Хотя бы, чтобы вот почувствовать его вкус. Есть разное. Есть белое, есть красное. И с разными вкусами. Какой именно будет вкус, вы можете внизу прочитать. Ну, а вот пример, как я расписала эту бутылочку. Видео есть у меня на канале. Это акриловые краски. После я вскрыла универсальным лаком. И вот такой вот получился у меня декор бутылочки. Ее можно просто поставить, можно засунуть сюда свечку, можно а, поставить цветочек, типа как вазочка. Тоже симпатично довольно-таки смотрится. Ну и вот, собственно, вмятина в виде руки. Тоже очень оригинально. Так, Отправлять я буду новой почтой. И теперь мне нужно всю эту прелесть упаковать все тщательно, старательно, чтобы оно к Владику нашему победителю все в целости и сохранности доехало. Сейчас я и займусь упаковкой данного подарочка. Каждый бокал я отдельно заверну в бумагу. Да, вот специальная бумага. Заверну также в бутылку. Надо старательно и тщательно упаковать. Все красивенько, старательно упаковываем. Так. Теперь у меня еще есть такой мешочек паковую бутылку в носочек, танк. Вот мне есть такая коробочка, снарядило. Я, я вот гнездо такое. Вот бутылочка хорошо влазит. Вот Есть вот такие вот штучки. ладу одну впихиваю и второй бокал сейчас еще газеты напихаю чтобы сделать такое более Благоприятные условия перевозки для наших бокалов и бутылочки. Так. Пожмякала таким образом газетку. Всё. очень красиво, <с> так закрываем. Вообще коробка прямо идеально подошла для подарка. Супер, класс. Все дойдет в целости и сохранности, я в это верю, <с> на это надеюсь. И ты мне, Владик, обязательно напиши, все ли целое приехала. Все. Супер! Ну что ж, дорогие мои, всем всего наилучшего и до новых встреч. Увидимся в новых видео. И да, можете подписаться на мой канал. Я много чего там делаю и готовлю, и пишу картины, что-то создаю руками, что-то декорирую. Так что присоединяйтесь и смотрите, берите себе что-то на заметку. Все, до новых встреч. Пока-пока!